Здравствуйте, друзья! Приветствуем всех! Скоро, совсем скоро будет месяц мая, а РД ретрит в Сочи. Будем встречать лето все вместе и приглашаем вас на этот ретрит. А как раз на Черноморском побережье, здесь в Сочи, мы решили сделать это видео пригласительное, чтобы вы уже сразу же примерно представляли, ожидали, что как будет. Пока еще в Сочи не наступила теплая весна, но юг, он есть юг, поэтому, конечно же, будет тепло. И май, это будет уже самое теплое время, самый сезон в Сочи. Поэтому мы совмещаем приятное с полезным, совмещаем духовные практики в кругу родных и совмещаем отдых на море. Каждый наш ретрит, он особенный, есть рождественские ретриты, есть фестивали осенние, как правило, и есть вот теперь летний ретрит. Летний ретрит – это и духовные практики, это и прорывы, инсайты, озарения и тому подобное. То, что бывает всегда у нас на ретритах, но в том числе и релакс. Обязательно будет расслабление, будет отдых, настоящая встреча лета. Поэтому практик на самом деле очень-очень много, как всегда у нас на всех ретритах, и будет очень много. А говорить об этом подробно не будем. Сходите на сайт, посмотрите, все почитайте подробно, все сами увидите. Что нужно отметить, это, наверное, экскурсия, потому что экскурсия по Черному морю, под парусом, или, может быть, просто на яхте, или, может быть, мы захотим всей группы поехать в Абхазию здесь недалеко, или на Красную поляну, и так далее, и так далее. Вариантов очень много, водопады, все, что мы захотим, все будет нам доступно. Поэтому экскурсия – это особенная отдельная часть, то есть в середине ретрита будет обязательно отдых. Духовные практики, прорывы, озарение, отдых. Ну и самое главное, это, конечно, атмосфера родных душ. Встретим лето с вами вместе в кругу родных душ. Если вы до сих пор еще не были в этой атмосфере, кто был, они знают. И кто знает, тот стремится опять прийти, опять окунуться в эту атмосферу, в атмосферу родных душ. Если вы еще не были, но тема РД вам близка, обязательно очень рекомендуем вам в этом побывать, потому что это ну, очень трудно выразить словами, как это, но это совершенно особенное, очень Теплая, особенное. Да. Теплая родная атмосфера, как всегда, на наших ретритах. И будем очень рады встретиться с вами здесь, в Сочи, под пальмами, на берегу моря, в наших практиках. Там, кстати, на территории будет бассейн. То есть, ну, я думаю, что у нас будет все. В общем-то, все условия. Подробности все на нашем сайте. До встречи. Ждем вас.